Мендоцуха, счастье это когда тебя понимают, написал юноша из известного кинофильма «Доживем до понедельника». Да, нам нужно понимание друг друга и дожить до понедельника 20 сентября достойно нам тоже нужно. Ведь в какой-то степени это важная дата для нас всех. Именно в этот день у нас будет возможность изменить жизнь к лучшему, совершить этот важный шаг. Но его должен совершить только ты, мой уважаемый земляк или землячка. Никто другой. Надо найти в себе силы, чтобы перебороть нежелание, равнодушие, боязнь, мысли о безысходности. Надо встать и проголосовать. Как это сделать тебе, решать тебе? Ты взрослый человек и найдешь способ, как наиболее удобно проголосовать. То ли съездить домой, то ли получить открепительное удостоверение. Главное, в тебе должна укорениться мысль, что только ты решаешь свое будущее. Более-менее чистые выборы были почти 30 лет назад, в девяносто третьем году. Были мы наивные, повелись на яркую обложку и выбрали не того, кого надо. С тех пор мнения народа перестали учитывать, а сам народ впал в апатию и равнодушие. К чему это привело? Оглянитесь вокруг. Государственные предприятия уничтожены. Предпринимательский корпус разграблен и обвинен во всех грехах. Чиновничество тем временем жирует, предает интересы народа. Власть имущим вообще не вдомек, как живет население. Стяжательство застило им глаза и совесть. Если они понимают, что это такое. Я не историк, но мне думается, что в истории калмыцкого и арабского народа были разные ханы. Воинственные и миролюбивые, мудрые и неопытные. Разные были. Но не было среди них ничтожеств. Никто из них не прогибался ни перед кем. Даже Найона Мурсана с его негативным багажом таким не был. И вот за последние почти 30 лет у нас три руководителя Калмыкии, которым наплевать на судьбу народа. Двое уже сменились и приезжают в Калмыки только инкогнито или вовсе не приезжают. Третий уже готовится также жить, забыв о Калмыкии. Почему так происходит? Неужели обязательно прогибаться и халуйствовать перед федеральной властью? Мы что, не понимаем, почему место под Ледовый дворец выбрано напротив памятника танк? Да чтобы хвастаться перед заезжим министром, мол, вот я построил. Мимо ведь не проехать. Да вот обделались по полной с этим катком. Так кто виноват? Мы сами виновны, что позволяем себя так вести. А бездушие, помноженное на губернаторский пост, разрушает жизнь региона. Рушит судьбы наших детей и внуков, тащит к нам в дом наглых загребущих чужаков. Сами же мы свою слабость скрываем за рассуждением о безысходности, предопределенности. Но еще две с половиной тысячи лет назад древнекитайский философ Конфуций написал, что по сути жизнь простая штука, просто мы сами же ее усложняем. Вот и нам надо все отбросить и просто-напросто сходить на выборы, выполнить свой долг. Пусть даже не получится, хотя должно получиться. Но в нас укоренится привычка, ее увидят наши дети. Они как раз таки поймут, что таким образом можно влиять на жизнь общества и на свою тоже. Именно так рождается демократия, никак по-другому. Впереди у нашей республики много задач. Основная задача это подъем экономики. Обратный приток населения, возрождение языка, национальной культуры. Все это можно сделать только в понимании и любви друг к другу. Посмотри, что пишут наши недруги. Читаю комментарии под одним из моих роликов. Калмыкия нерентабельно Рассмировать и раздать Ставрополью, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей и краев. Сами калмыкии уйдут в свою страну Бумбию. В северную пустыню Джунгар пишет за главными буквами безграмотно, а все туда же рассуждает о рентабельности. Я знаю, дорогой земляк, как тяжело ты работаешь. Благодаря тебе еще теплится экономическая жизнь калмыхии, поскольку большую часть заработка ты посылаешь домой. Знаю, что ты оплачиваешь ипотеку и благодаря тебе еще живет строительство. Но твои усилия превратятся в прах, если продолжится подобное развитие экономической жизни. В итоге недвижимость потеряет свою стоимость. К пенсии ты вернешься домой, а твое место займут твои дети. Такую судьбу мы им желаем. Нет, конечно. Поэтому решай все сам. Отбрось боязнь, лень, предопределенность и просто проголосуй. Не своди на нет усилия твоих же земляков. Калмыкии, которые пойдут наблюдателями, чтобы в течение трех суток следить за чистотой выборов. Хочется обратиться к бюджетникам, к членам избирательного процесса. Отнеситесь к выборам серьезно, как к будущему ваших детей. Не нарушайте избирательное право вашего народа, не грешите. Нам не нужна ненависть или озлобленность, нам нужна непреклонность своего выбора. Мы хотим счастливого будущего нашей любимой Калмыкии. Поэтому, возвращаясь к мысли юноши из фильма «Доживем до понедельника», допишем цитату того же Конфуция. «Счастье – это когда тебя понимают, большое счастье – это когда тебя любят, настоящее счастье – это когда любишь ты». Не бойся, все будет хорошо, движение жизни. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек,